Приветствую вас на канале Процветок, с вами Ломонос Петр. Мы поговорим сегодня о втором хлебе белорусов, то есть о картошке, бульба, как мы ласково ее называем. Сортов картофеля даже в нашем госреестре белорусском где-то более 150, если точно 157 сортов. Из них 49 сортов белорусской селекции. Так что выбор очень огромный и перед в каждую весну встает вопрос, что посадить на своем участке, как выбрать хороший сорт картофеля. Ну, Во-первых, необходимо знать, что сорта картофеля как бы делятся на столовые и технические. Ну, и Есть сорта универсальные, которые используются так, точно так же, как и столовые и технические. Ну, Учтите один немаловажный нюанс, что все технические сорта имеют повышенное содержание крахмала. Значит, рассыпчатость картофеля не определяется именно крахмалом, потому что все сорта, которые имеют много крахмала, даже вот с добытой до 30% крахмалистой клубней, значит, они при варке разварываются и превращаются в каши. Они становятся сыпчатыми, сильно крахмалистые сорта, они прорастают за просто каша, рассыпчатая каша и все, чтобы вы представляли. Вот, потому что ну, развариваются сорта, которые содержат меньшее количество крахмала, где-то у пределах 12-15%. Значит, по весне в наших магазинах как бы, продается, это и семенных магазинах, и строймагази... строительные магазины сейчас подключились, и хозяйственные магазины крупные подключились. Они продают посадочный материал картофеля. Ну, я так прикинул, что где-то продается порядка 20 сортов. Если вы пришли туда, как определиться с сортом, как определиться, какой же сорт выбрать, чтобы он был хороший и вкусный? Ну, во-первых, если мы говорили о вкусах, я рассказал о крахмале, потом отмечу второй нюанс. Значит, что э, вкус картофеля зависит и от почвы. Например, сорт скарб, вот он перед вами, э, как бы на, су, на сулинках, он как бы такой сорт посредственного вкуса, не очень это самый вкусный, поэтому многих скарб относится как бы пренебрежительно, несмотря на его высокую урожайность. В то же время на песчаных почвах этот сорт и рассыпчатый, и вкусный. То есть в разных, на разных почвенных разностях вкус картофеля, конечно, будет меняться. Далее. Мы хотим получить большой урожай. Мы хотим большой урожай получить. На что мы обращаем внимание? Ученые старались, и они вывели значит, сорта с разной потенциальной урожайностью. Есть сорта, что урожайность 49 тонн с гектара. Есть сорта, что урожайность 55, 60 большинства сортов с гектара. есть отдельные сорта, урожайность которых составляет и 72, той же лилей, той же зорочки, составляет, тоже лилей, тоже зорочки, тоже уладора, манифеста вектора, наш урожайность 72-73 тонны с гектара. А что, о чем это говорит? Что если мы разделим, наш с одной сотки при, даже при обычной агротехнике, у этих сортов мы можем получить, соответственно, 730-720 килограмм. Ну и сравните, что 48 килограмм, если сорта. Наша урожайность зависит от сорта. Не только от почвы, но завис, завис, зависит и от сорта. Ну следующий немаловажный... Аспект, который как бы, ну, я сейчас уже по старинке забывают. Раньше считалось, что все ранние сорта, значит, они плохо хранятся, быстро, быстро прорастают. Хотя они дают и урожай давали ниже сорта, чем поздние, поздние сорта. Сейчас это заблуждение. Сейчас это заблуждение, потому что ученые постарались, значит, вывели сорта ранние, которые хорошо хранятся, то есть не прорастают почти до весны. Это один момент. Второй момент – этим сортам, что ранние сорта, ранние сорта стали иметь потенциальную урожайность порядка 600 килограмм в сотке, если перевести. Значит, тоже можно выбрать сорта, которые такие урожайные. Ну и тут, значит, почему вот, акцентировать ранние средние, поздние сорта, если это подытожить. На своем участке я ежегодно выращиваю 2-3 новых сорта, добавляю. Так вот, уже 2021 год и 2022 год, значит, показал очень слабую урожайность поздних сортов картофеля. Все поздние сорта картофеля, и даже не только что наши, тоже с добыток, или та же э, Никса э, немецкая, они показали слабую урожайность. Почему? Потому что недобор влаги во второй половине лета значит, привел, что клубни были мелкие и урожаи, соответственно, низкие. Значит, поскольку такие годы у нас повторяются все чаще, значит, ставку надо делать на ранние и среднеспелые сорта картофеля. Тогда вы будете каждый с урожаем. Тем более, что эти сорта, как бы они раньше заканчивают свой рост и они уходят от фитофторы. Их надо меньше обрабатывать. Ну и поздних сортов есть один еще небольшой, небольшой недостаток. На вашем участке. Почему? Смотрите, поздние сорта картофеля растут. Уже я объяснил, что не хватает влаги, урожай мельчает. Но ботва у них остается очень долго зеленой. Она еще в августе, в начале сентября она зеленая. А раз она зеленая, значит, она привлекает как фитофтору, так и колорадских жуков. Колорадские жуки будут слетаться к вам со всех, со всех ну, полей. Поэтому эти сорта может быть хороши для производства, где есть, конечно, и трактора, есть мощная техника, которая может позволить это самое пройти, ну, сделать обработку. Вот раз скажу, как от фитофторы, но в домашних условиях я уже советовал как бы садить поздних сортов как можно меньше. Потому что время потрачено, а урожай слабенький, какие бы вкусовые качества были, это не оправдывает. Того, что вы занимаетесь площадью. Значит, ну, испытывая, как уже высказался, каждый год на моем участке появляются 2-3 новых сорта. Какие сорта порадовали меня в этом 2022 году? Значит, вот они лежат перед вами. Очень хорошим урожаем. Меня порадовал немецкий сорт Кро, Кроне, э, немецкий сорт Ивенал и наш белорусский скарп как видите, эти картофельные, несмотря на то, что не хватало осадков в первой половине лета, что и вторая половина лета была очень засушливая, они дали хорошие клубни, хорошее вкусовое качество и хорошая урожайность. Весь представьте, что приятно выкопать куст картофеля, усыпанного крупными красивыми клубнями, чем там будет 10-15 клубней, но ну, все миленькие которых только годятся на семена. Поэтому советую вам сделать ставку на эти сорта. Ну, тут, как бы, вы можете задать вопрос, что тот Николаевич у вас почему-то все сорта, только с желтой краской кожуры. Желтая краска кожуры и желтая мякоть. Ну, потому что у нас в семье как-то все красные, ну, сорта с красной кожурой как бы не прижились. Не прижились, как-то вот они вкусные. Выращивали мы журавинку, выращивали мы манифест. Они вкусные, они рассыпчатые, но как-то нашей семье они не нравятся. Поэтому от этих сортов мы отошли. У нас сорта такой вот более традиционной гаммы. Точно так же мы попробовали и цветные картофели. Выращивали цветной картофель с черной мякотью, с фиолетовыми клубнями по окраске. От этих сортов мы тоже отказались по той простой причине, что даже при хорошей урожайности после уборки на поле остается очень много картофеля. Проходит дождь и на поле очень много картофеля. Ну, значит, если вы молоды, молоды есть хорошее зрение, значит, вы можете выращивать эти сорта, конечно. Вот, ну, особых преимуществ цветных картофель перед обычными традиционными я не заметил. Поэтому я и, и не акцентирую внимание, не призываю, не рекламирую, что выращиваются цветные сорта картофеля, что они очень полезны, ведь есть немало других овощей, которые дают и не хуже урожай, и, и, не меньше, и более богаты будут теми же веществами, теми же амтоцианами, чем, чем накрашенные сорта картофеля. Так что поняли, к выбору сорта картофеля надо подходить творчески обращать внимание на экологические требования картофеля, любит он пешчаные почвы, любит он согненькие, любит ли он повышенные дозы удобрений или он растет при, при, при обычном агрофоне, вот. и, соответственно, сроки. Сроки, когда ваш картофель созреет то есть, когда будет, можно определить его уборку. Вот. И это придаст нам что? что вы посадите картофель и вы будете получать очень хорошие урожаи, которым все будут завидовать, и вы будете горды, что у вас на участке растет такой великолепный картофель. Приятного аппетита, до новых встреч!